Привет всем, меня зовут Оля, мне 28 лет, я мама двоих детей, 3,5 годика и 10 месяцев, мальчики мои. Да. Я обратилась к Александру с таким запросом, что я больше не хочу кричать на своих детей, не хочу увидеть их испуганные глазки, не хочу на них срываться, и это был мой основной мотиватор почему я больше не хотела терпеть и откладывать в долгий ящик работу над собой. Когда мы с ним встретились, с Александром, он мне уверил, что все получится. И после первой сессии я ощутила реальный эффект, потому что когда дети плачут, я... Абсолютно спокойно воспринимала этот плач, не могла раньше вообще его переносить, а сейчас он, ну, дети плачут и плачут. И я понимаю, что я могу спокойно отреагировать, с любовью, с заботой, нежностью отнестись к их потребностям и удовлетворить их. Конечно, у старшего ребенка сейчас кризис трех лет. Он проявляет свою точку зрения очень бурно, активно. Хочет свою значимость в наших глазах утвердить. Поэтому это да, отличный тренажер для того, чтобы проверить, работает метод или нет. И я поняла, что действительно... Вот, например, случается какая-то незадачка со стороны старшего ребенка. Он расстраивается. И если я раньше я раздражалась и сразу вспыхивала, ну или не сразу, а так раздражалась, раздражалась, раздражалась, а потом вспыхивала. И получал Гришка у меня такую убойную дозу от меня негатива то сейчас я просто хочу, у меня есть сила, у меня есть ресурс, у меня есть возможность его обнять, его поцеловать, утешить, окутать его своей заботой и настолько, что он прекращает просто всякие истерики, и это превращается в нашу какую-то игру, в волшебную сказку, какое-то путешествие. В общем, я очень рада. Уже один этот эффект, он стоит того, чтобы заплатить эти денежки, обратиться к Александру и улучшить жизнь свою, свою материнскую, жизнь своих детей, да, чтобы они потом вспоминали свое детство, как что-то такое светлое, солнечное, а не Источник тревог, страхов и беспокойства. А затем я перешла к новому вопросу, по которому очень хотела проработаться. Это страх опоздать. Страх не сдать отчет, я бухгалтер по образованию, не сдать отчета, просрочить оплату. То есть ты не то чтобы просто совершаешь действия, которые приведут тебя к хорошему результату вовремя сдать отчет, или прийти вовремя на встречу, а ты перед этим еще очень сильно нервничаешь и испытываешь такую тревогу внутри, что прямо все от этого напрягаются, напрягаешься ты, напрягаются твои близкие, твои друзья, подруги, все они ощущают этот. Стресс в тебе, внутри. И я тоже не хотела этого больше испытывать. Мне это не нужно. Мы с Александром проработали, узнали, откуда идут ноги этого, этого моего страха, опоздать. Выяснили, что, оказывается, это распространяется не только на эти ситуации, но и в целом на то, чтобы высказаться, чтобы как-то свободно реализовывать своим... Желание, свои телесные как-то выражаться, высказывать э, свою точку зрения, да. э, то есть по умолчанию был такой страх, что меня накажут, что мне скажут, что ты делаешь что-то не то, ты вообще какая-то э, не такая вся, э, глупая, э, не можешь, что ли, справиться со своими детьми, ты что, не можешь, что ли, справиться со своей работой, ты что, не можешь поддержать порядок в доме, или, ну, убедили. типа того все. В общем, этот страх наказания, страх получения критики, упреков, он меня настолько сковывал, мои движения, эти блоки ставил, что просто моя жизнь становилась какая-то ущербная, она сводилась к такому маленькому э, тоннельчику, в котором я себя комфортно могу чувствовать, а любой шаг вправо и влево – сразу стресс. Мы с Александром это тоже проработали. Никогда в жизни я бы сама этого не сделала, не нашла тех ситуаций, которые… Хоть и хочет молочко, которое заре... зародило вот это беспокойство, этот страх, эту неуверенность. Попил, а эту неуверенность и я прожила <связываю> этот опыт еще раз с Александром мы сформировали новые эффективные выводы о том, какая я, как мне стоит себя вести какие окружающие меня что, какое они имеют на меня влияние или же вообще не имеют на меня никакого влияния и знаете что, это подарила мне э, вся эта проработка, она подарила мне свободу самовыражаться, свободу строить свою собственную жизнь, того, как хочу лично я, а не как хотят и ожидать от меня другие, по моему же мнению. Э, то есть это вечно, раньше было такое вечно соответствие тому, как я думала, что думают, а что ожидать от меня другие. Да, но сейчас фокус построился э, на меня, на мой мозг, на то, что я хочу, на то, что хочет моя душа, мое сердце. Э, и исходя из этого, я уже просто какая-то такая очищенная, э, и могу строить свою новую реальность сама, как взрослый человек. То есть э, Саша меня просто взял и... Так вот почистил хорошенько, почистил все, весь мой опыт вычистил, очень терпеливо, долго докапывался, досудя, откуда же, откуда это все идет. за этому большое уважение, он в этом плане молодец. И вот так старательно вычистил все эти негативные установки, определения. Кто кусает маму? Leveling. Да, все определения, которые вели меня просто к неэффективной жизни, вот. Да. Так что да. что хочу в итоге сказать, что э, я безумно рада тому, что потратила свое время э, на эту работу. Оно того стоит. Это лучшее вложение э, денег. Лучшее уважение а... своих мыслей. Ну, я не знаю, я никогда раньше не испытывала а, такой крутой эффект от трех часов работы. Никогда раньше. Это ну, такой эффект, он длится. Так долго, то есть ты постепенно понимаешь и сознаешь, что а я-то уже другая, я уже так не реагирую как раньше, и это круто. В принципе все, что я хотела сказать. Пожалуйста, работайте над собой, не портите жизнь своим детям, своими внутренними какими-то неудовлетворенностями, тревогами, страхами, не портите им жизнь хотя бы с собой, разберитесь, и все будет круто. Пока!